И иногда хочется отведать куриного паштета, но не того, который продается сейчас в магазинах, а именно хорошего, с шикарным вкусом и сделанного только из натурпродуктов. Вот и приходится вспоминать классику, а именно приготовление куриного паштета из отварного куриного мяса. Все паштет будет сделано из этого мяса по слегка измененной промышленной рецептуре. Куры будут отварены вот в этой кастрюльке, которая за мной. Кстати, там далее варится уже морковь. Скажу только одно, что перед варкой лучше всего крылышки у курьеры обрезать и использовать для других дней. В почте они толком не играют, но можно сделать шикарные крылышки, копченые, острые и т.д. и т.п. Все показывать не будем. Покажу только основные части. Смотрим. What? <laughs> What? <laughs>